Доброе время суток! Это видео снято для тех людей, которые задают вопрос о производительности станков или сколько можно напечатать блоков за один рабочий день. Вот перед вами блоки, которые вчера напечатали двое рабочих в количестве 127 штук. Рабочие пришли в 8 утра и закончили Изготовление блоков в 5 часов вечера. Соответственно, они пришли, изначально убрали то количество, которое было напечатано ранее, 120 штук. Потом подвезли ближе к рабочему месту грандшлаг, песок ну и начали изготовление блоков. И вот до 5 часов вечера на станке Аполлон они сделали 127 штук. Вдвоем. Ну, аналог станка Аполлон, станок Марс-1, вот. э, ранее до этого работал один человек на станке, в день он делал свободно от 50 до 70 штук, то есть куб в день он делал свободно. Ну, так как площадка позволяет немного сделать больше, решили делать чуть больше. Ну, больше сюда уже не вместе, чем 127, 130 штук, не больше. Теперь что касается производительности. Производительность ⁇ это понятие растяжимое. Все зависит от того, сколько человек принимает участие в изготовлении блоков, на сколько блоков станок. То есть, вот если станок Аполлон, и два человека за один рабочий день сделали, то есть, грубо два куба. Если было бы трое и площадка позволяла, то можно было бы сделать больше. То есть один бы стоял у станка, второй у бетонной мешалки, третий человек подносил бы готовый раствор, либо же помогал подносить граншлаг, песок и так далее. Ну, сами станки формируют блок в течение полутора-двух минут, в принципе. Что еще хотелось сказать? да в принципе вот и все, то есть что касается о производительности, все зависит от количества людей принимаемых участия в изготовлении блоков, ну и в принципе от станка. Если станок на два блока, то уже, то есть полторы-две минуты два блока и так далее. Ну для себя в принципе для для домашнего строительства хватает и на один блок станка за головой. То есть можно за сезон хорошо построиться. Ну и излишек продать. Тем самым, в принципе, не разбогатеть, а хотя бы покупить свои стройматериалы. Всем пока, до новых встреч!